Всем привет, дорогие мои! Сегодня я хочу с вами поделиться очень простым и очень вкусным рецептом хачапури с сыром и творогом без заместа теста. Посмотрите, какие они мягкие. Вот такой очень аппетитная начинка. А если вам интересно, как я их готовила, оставайтесь и в этом видео я вам все расскажу. А для хачапури с нам понадобится лаваш, сыр, творог, немного зелени, зубчик чеснока, немного соли, яйца и растительное масло. Первым делом я займусь начинкой. Я смешаю сыр с творогом, зеленью и чесноком. Немного добавлю туда соли. И хорошенько перемешаю. К яйцам добавляю соль и как следует их завью. Далее переходим к лавашу и складываем его в Таким образом, чтобы были длинные полоски. Вот так. И нарезаю при помощи ножика или ножниц. Сейчас я выкладываю сюда начинку творожную и сворачиваю все в треугольник. Вот таким образом. Делаем вот такие заготовочки. Сковороду хорошо нагреваем, наливаем в нее растительное масло. Хачпуре обмакиваем в яйце. И выкладываем обжариваться до красивой золотистой румяной курочки. Ну что, дорогие мои, вот такими быстрыми и очень простыми хачапурами я по с вами поделилась. Они невероятно вкусные, лаваш получается мягкий, начинки очень много, с легким ароматом чесночка. Попробуйте их приготовить. Ну а я с вами не прощаюсь, и мы увидимся в следующих видео. До новых встреч!